Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я основатель агентства «Школа на миллион», и сегодня мы поговорим с вами о том, как продавать много через онлайн-вебинары. За последние 4 года я и моя команда организовали порядка 200 онлайн-вебинаров, и мне есть, что вам рассказать. Итак, фишка номер один. Чтобы ваш вебинар прошел успешно, вам обязательно нужно соблюдать тайминг. Когда мы готовим вебинар под ключ, то составляем вот такие подробные сценарии с таймингом, где спикер понимает, сколько должен длиться каждый блок и каждая секция этого блока. Чтобы вам было проще, рекомендуем на стол спикера положить распечатанный сценарий данного вебинара и поставить небольшой таймер, либо часы, для того, чтобы спикер мог четко отслеживать, сколько времени он потратил на тот или иной блок. Фишка номер два. Проведите репетицию на 10-50 человек. Крайне рекомендую это делать для начинающих спикеров, которые еще не уверенно чувствуют себя во время проведения вебинара и могут путаться в сценарии. Фишка номер три. Протестируйте 2-3 темы вебинара. Очень часто бывает такая ситуация, что незначительное изменение формулировки темы существенно влияет на конверсию в регистрацию и в доходимость. При формулировании темы я рекомендую использовать вам три подхода. Первый вариант от результата, то есть когда в теме самого вебинара вы указываете, какой конечный результат получит слушатель. Второй вариант это от боли, то есть когда в теме вебинара вы указываете самую главную боль вашей целевой аудитории. И третий подход это от целевой аудитории, когда вы в теме вебинара явно прописываете, для какой целевой аудитории предназначен данный вебинар. Фишка номер четыре. Сделайте закрытую часть вебинара, чтобы собрать больше заявок. Это работает так. Во время вебинара вы делаете анонс и говорите, что для тех, кто планирует пойти на наш курс, мы проводим специальную закрытую часть, где поделимся супер важными, супер крутыми секретами. Для того, чтобы попасть на эту закрытую часть, вам необходимо оставить заявку на курс и ввести свой правильный номер телефона. На этот номер телефона вы получите SMS со ссылкой на вебинарную комнату, где пройдет закрытая часть. Благодаря этой механике в некоторых кейсах нам удавалось повышать конверсию в заявку на 30-50%. А если у вас есть еще и хороший отдел продаж, то эта механика вам 100% подойдет. Рекомендую протестировать. Фишка номер пять. Добавьте Tripwire в вашу вебинарную воронку. Таким образом вы сможете купить часть трафика, а также получить лидов, которым вероятно, наиболее интересен ваш основной продукт. Фишка номер шесть. Прогрейте аудиторию перед вебинаром для того, чтобы поднять доходимость и увеличить конверсию в продажу. На этом слайде вы увидите некоторые инструменты, которые отлично подойдут для прогрева перед вебинаром. Фишка номер семь. Покажите видеоотзывы во время вебинара. Эта механика является отличным социальным доказательством, что существенно повышает доверие ваших зрителей, а, соответственно, положительно сказывается на конечных продажах. Фишка номер восемь. Сделайте правильную цепочку напоминаний, чтобы повысить доходимость до вашего вебинара. На данном слайде вы видите алгоритм доведения людей до вебинара, который мы протестировали уже на многих проектах. Этот алгоритм показывает доходимость до вебинара от 30 до 50%. Фишка номер девять. Вовлекайте людей в чате до начала вебинара. Многие образовательные проекты отправляют ссылку на вебинар как минимум за час до его начала. Когда человек подключается в комнату, ему зачастую бывает скучно, потому что там статичная картинка и тишина в чате. Таким образом, часть людей может просто отключиться, еще не дождавшись начала вебинара. Если вы будете писать вопросы в чате, писать полезную информацию или устроить небольшой розыгрыш, все это положительно скажется на результативности вашего вебинара. Фишка номер 10. Добавьте в чат своих людей. Это те люди, которые управляют настроением чата, и благодаря их сообщениям усиляется эффект от продающей части вашего вебинара. Если это видео было для вас полезно, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Скоро здесь будет очень много полезного контента. Благодарю за внимание и до встречи в следующих видео.